как убрать навязчивые окна, которые возникают постоянно во время работы. Они очень сильно отвлекают и тормозят работу программы. Первое из окон, которое возникает постоянно, это обновить конфигурацию. Второе окно это сделать архив информационной базы. Давайте сначала по первому окошку. Вот сейчас вы видите на экране, как раз я открыла программу, и у меня сразу возникло это окошко. Вы его каждый раз закрываете, оно еще здесь внизу постоянно возникает. Убираем это окошко, чтобы оно не возникало. Заходим в меню администрирования. У меня в этой базе меню наверху. Я его перенесла в верхнюю часть экрана, администрирование, а так все то же самое. Пункт «Интернет-поддержка пользователей» и здесь пункт «Обновление версии программы». Смотрите, у нас здесь стоит автоматическая проверка обновлений при запуске программы. Что мы здесь делаем? Мы перестанавливаем точку на «Отключено» и, в общем-то, выходим отсюда. То, что мы переставили точку на «Отключено», это не значит, что вы не сможете обновляться. Когда вы решите, что вам необходимо поставить очередное обновление, вы тогда заходите туда же снова «Администрирование», «Интернет-поддержка пользователей», «Обновление версии программы». И здесь вот первая строчка «Обновление программы». Нажимаете сюда, и вам программа сразу предлагает произвести обновление. И как обычно, нажимаете «Далее», «Далее» и, и ждете, пока программа обновит. И как убрать второе окно, которое у нас предлагает сделать архивную резервную копию информационной базы. Это тоже находится в меню администрирования, только чуть выше – поддержка и обслуживание. Третий пункт сверху – резервное копирование и восстановление. Правее Передвигаемся правее – кнопочка настройка резервного копирования. Нажимаем сюда. Вот, смотрите, у нас здесь уже стоит настройка. Ну, вот я ее до этого настраивал, то есть у вас ничего не стоит. Вы, например, ставите «Предлагать резервное копирование при завершении работы». хранить резервные копии или ставите все, или за последние 6 месяцев, или последние там 10, 20, 30 штук. Какой вариант вам больше нравится. И необходимо выбрать каталог. Выбираем «Каталог». У себя на компьютере, на жестком диске. Выбор папочки. Так, каталог здесь прописался. Адрес каталога вы видите. И нажимаем по кнопочке «Готово». Благодарю вас за внимание. Я надеюсь, что информация была для вас полезной.